Всем доброй ночи, друзья мои. Итак, пока мои гости внизу сидят, общаются, я нашла время поснимать немного. И первое, что я хочу вам подарить сегодня, это грузинский ритуал от завистливых, злобных коллег. На работе сколочных бывают ситуации когда человек не знает кто на работе роет ему яму а бывает ситуации когда знает подозревает или это человек не скрывает своей подлости откровенно говорит о том что да я Пошла, сказала и правильно сделала. И, как правило, это всегда люди, которым ты когда-то помогла. Ну, как, как правило, да? Учи кого-то летать, и он будет срать на тебя сверху. Обычно люди, которые приходят на работу, устраиваются. Некоторые из них, может быть, даже благодаря вам. Вы за них заступались, помогали, объясняли, рассказывали, учили. Можно сказать, иногда всю работу брали на себя. А потом человек захотел на ваше место или вообще захотел вас убрать оттуда. Вы знаете, змея кусает тех, кто их греет, да? Змеи кусают. То же самое здесь. Вы пригрели змею, и змея теперь хочет, чтобы вы ушли, потому как неприятно все время видеть человека, которому ты обязан. Это как бы тебе показывает о том, что все, что у тебя есть в данный момент, это благодаря вот этому человеку. Даже если человек ничего не говорит, все равно это неприятно. И дабы не быть благодарным, лучше сделать вид, что не так уж ты ей помогла, а лучше вообще убрать поле зрения, сделать гадость, сломать судьбу и, собственно говоря, наслаждаться жизнью. Все тираны в истории человечества первым делом убивали тех, то им помог занять престол. Они первым делом убирали их для того, чтобы не быть, уве... то есть не быть обязаны никому. Это им было неприятно. Почему я это говорю? Потому что чаще всего это происходит именно тогда, когда ты взяла шефство над человеком, помогла, подсказала, устроила на работу и... Через некоторое время человек самым подлым образом начинает э, плести интриги. Что делать? Если вы знаете, кто это делает, то непосредственно на него читать. Если вы не знаете, значит просто читайте на булавке или на иголке. Ну, лучше взять иглы, потому, как вы сами понимаете, иглы, они удобнее, их не видно. Это у нас грузинка, поэтому я ее сюда поставила поскольку у нас ритуал грузинский, как декорацию. Итак, берете иголки, 6 штук, здесь много, но я просто так для примера, или булавки. Если вы знаете человека точно знаете, что это она, или несколько людей, то эти иглы кидайте туда, где они сидят, где они работают. Незаметно так, киньте под... Стол или в угол, где они сидят, или где этот человек сидит. Если вы не знаете, кто это, то просто э, кидайте во все стороны вот вашего офиса, где вы работаете, ну в общем, где вы собираетесь. Учительская это, офис это что это, где, э, смотря где вы работаете, да. Если вы торгуете, значит незаметно киньте в магазин того человека который перебивает вашу торговлю, который злословит, в общем, мешает вам. Одним словом, найдите какой-нибудь выход, и это все должно быть там. Это некий такой подклад, но наказание. Еще раз говорю, людям недалеким, что это не порчи. Порча – это взять и испоганить человеку жизнь. И простому человеку порча не поддается. Если делать порчу простому человеку, который не искусен в этом вопросе. Он может сам себе накликать беду. То, что я вам даю, это есть наказание. Справедливое наказание. Вы просите наказание для человека, который вам в глаза говорит, что вас изведет, Либо вы точно знаете, слышали голосовые, или слышали, как о вас говорит этот человек. Или вы не знаете, просто читайте и судьба сама выявляет и наказывает того, кто виноват. То есть, понимаете, это просьба о справедливости. Если человек не виноват, он не накажется, если ваши подозрения беспочвенные. Просто он не накажется, вот и все. Но ни вам, ни ему ничего плохого не будет. А если виноват, он накажется сейчас кто-нибудь скажет, а если невиновному человеку начитать и кинуть а что будет еще раз объясняю, если человек не виноват и ваши подозрения беспочвенные, вам станет легче вы поймете, что человек перед вами не виноват, вам жить станет спокойнее, а он не накажется. потому что вы имеете право подозревать не просто там ну если вы не злобный тупой человек, который всех подозревает, а разумный человек, который устал от всего этого и хочет выявить, настоящих виновников. Что происходит после этого? После этого в офисе чуть ли не до драки доходит, начинаются разборки. Одним словом, все показывают свои истинные лица и скидывают в сторону маски. И человек, который вам досаждает, надоедает, либо уйдет, либо ему сделает очень такое замечание, после чего его работа будет идти совершенно не в лучшем да, русле. Одним словом он накажется за то, что злословил, за то, что сделал. И перестанет к вам вообще цепляться, о вас говорить и будет стараться вас обходить стороной. Оставит вас в покое. Итак, над иглами читайте, начитывайте и э, идете в сумке, кидайте в какой-нибудь пакет или э, там мешочек, и идете на работу, и там делайте то, что я вам сказал Если это соседи не дают вам покоя, начитывайте, кидайте в их огород или возле их ворот. все Там, где они живут. Если эти соседи виноваты, то они накажутся. И не думайте, что ритуал, который... Более так глубинно и долго проводится он сильнее, чем ритуал, который маленький. Нет, это зависит от того, который из этих ритуалов вам больше подходит. Маленький ритуал может сработать намного быстрее и сильнее, чем даже более сложные, как бы емкие работы. Это не показатель. Итак, начнем. Что тут вообще спускается? Здесь вообще ничего нет и какие-то белые эти тени. Итак... На грузинском ритуал напечатает Яна через несколько дней скорее всего два-три ну, дня самое больше она печатать поэтому те люди которые будут внизу спрашивать текст уже обнаглели до того что мне пишут «Э, отправьте мне сюда текст вот этот и тот и следующий или я не успела за вами записать мне отправьте текст ни здрасте, ни до свидания. Вы что, животные, что ли? Или вы считаете, что я вам обязана? Где вообще уважение? Где нормальное человеческое отношение? Что это? Потом удивлять, что вас послали. Итак, не нужно каждые две минуты писать. А где текст? А что делать? А где брать? Вы знаете прекрасно, что она в течение нескольких дней обязательно текст выставляет. Имейте терпение и уважение человеческое. Итак, Читать над иглами шесть раз. Просто разложите эти иглы и шесть раз читайте. Или булавки, еще раз говорю. Но булавки немножко сложноваты, их будет видно. Ну, если в огород, конечно, там не увидит никто. Рацкий нахав свираль нахав. Метавады шеньки глехи. Шентавс мехи. Мемси шес пяхши. Экали шенс энаши. Шенки арадарчес, арц кетли, да арц мди да и карге, эгрейкус. Пока читаю по слогам, чтобы поняли. Радгинахав свегарнахав, метавади, шенки глехи, шентав смехи, немси, шенспехи, экали, шенсенаши, шенки арадарчес, арц кетли, да арц. Дидрофа, да и карге, грекос. Метавади шенки глехи, шен тавсмехи, Немси шенс перши, Экали шенс енаши, шенки арадарчес, Арцкетиллида Арц дидрофа, да и карге, грекос. Метавади шенки Нем сишенс перхи, екали сиен анаши. Сиен киара дарчес. Арц кетилида, арц дидроба. Даик арге, Читать нужно шесть раз, остальное я вам сказал. Итак, после того как все свершится, берете 6 монет, можете сладости любые, но нужно развернуть и так отнести. Красное вино. Откройте, вот полейте полностью под деревом, оставьте эти сладости, киньте туда монеты и говорите «Откупаюсь» и уходите не глядя. Все, вам нужно обязательно откупиться от тех сил, которых вызвали для наказаний. Когда вы уже полностью будете удовлетворены. Всем удачи и не делайте зло никому, потому что они найдут мой канал и вам все зло вернут. Вот так вот.